В России возник острый дефицит лекарств. В России стремительно дорожают или исчезают из продажи лекарства и медицинское оборудование производства стран, наложивших санкции на РФ из-за вторжения в Украину. Под угрозой оказалось множество людей, вынужденных принимать такие препараты. Одними из первых перебоев с необходимым им ежедневно инсулином почувствовали люди с сахарным диабетом первого типа. Также сразу возник острый дефицит на препараты лечения онкологии, спинально-мышечной атрофии, орфанных заболеваний. Специалисты отмечают, что к 20 числам прогнозируется острая нехватка практически всех препаратов. Об этом говорит генеральный директор сети аптек Эфарма e Александр Миронов. Ну, жесткий дефицит лекарств по всей стране. Делается все возможное, чтобы обеспечить население лекарствами первой необходимости. Но по прогнозам уже через неделю, в 20 числах марта, будет жесткий дефицит лекарств по всей стране. Пришла сегодня в аптеку, а мне фармацевт сказала, что импортные лекарства в России уже не завозят, запретили их поставки. Как теперь лечить свои болячки? Травы собирать? Все говорят «Украина, Украина! А как мне жизнь эту доживать?»